Так, всем добрый день. Сегодня мы будем модернизировать ноутбук Toshiba, достаточно старой модели 2008 года выпуска, модель носит название Toshiba Satellite. А200-23У. Основные характеристики. Это э, Intel-Core Central стоит T7500. Дальше 2 гигабайта памяти. Э, в дуальном режиме, то есть по 1 гигабайту в каждом слоте. Дальше 200 гигабайт жесткий диск. Причем тут сериал Ата, первая версия. Так, 15-дюймовый экран, 15.4. Ну и все остальные сопутствующие характеристики, такие как модем. Что такое модем? Наверное, уже все забыли. Дальше с интернет-подключением. Тут нету HDMI-выхода, единственный выход – это VGA. Так, ну и как мы будем его модернизировать? Будем модернизировать следующим образом. Ну, во-первых, давайте посмотрим на характеристики данного ноутбука более подробно в соответствующем программном обеспечении итак смотрим итак вот у нас технические характеристики то есть стоит windows vista home premium мы заменим на windows 7 pro либо десятку pro лицензионную соответственно Даны здесь характеристики, то есть Intel Core 2 Duo T7500 на 2,2 ГГц. Ну и память 2 ГБ, будем менять ее на 4 ГБ. 32-разрядная система будем менять на 64-разрядную. Итак, давайте более подробно рассмотрим характеристики в программке KPU-Z, то есть процессор, который стоит на данный момент, кэш различного уровня. Материнская плата, дальше память, 2 гигабайта ddr 2 с расширением до 4. Так, ну и слоты памяти, мода, первая и вторая. Ну и графическая плата по обработке графического изображения на 512 мегабайт данного производителя. Так, ну и как видим, графические характеристики представлены здесь так дальше аппаратное ускорение то есть у нас на 512 мегабайт расширение если у вас 2 гигабайта памяти до 1279 так ну и в настоящее время то есть поддерживает full hd на внешнем мониторе давайте еще раз рассмотрим технические характеристики при помощи AIDA64 что из себя представляет так Основные. здесь посмотрим дальше электропитание ну и датчики температур так давайте рассмотрим системную плату центральный процессор дальше Какие он протоколы поддерживает. Системная плата. То есть материнская память. То есть, как говорил, здесь два модуля стоит. Первый и второй. Так, чипсет. Так, чипсет. Как мы видим, поддерживает следующие виды памяти. Даже он поддерживает память DDR2 800. Ну и максимальное количество 4 гигабайта. Ну и BIOS. Так, посмотрели мы характеристики то есть который я чуть ранее объявил при представлении данного ноутбука. Ну и посмотрели мы соответствующие характеристики в программном обеспечении. Итак, предстоит нелегкое дело модернизации данного ноутбука, ну и посмотреть, как ведут в этом ноутбуке некоторые составные новые части. А именно мы будем менять память с 2 до 4 гигабайт. Дальше мы будем менять жесткий диск. То есть на место сейчас основного, где стоит операционная система, простого жесткого диска будем ставить твердотельный накопитель, и посмотрим, как он себя ведет. Так, ну а вместо CD привода поставим так называемый OptiBay соответствующего разъема подключения для того, чтобы установить либо существующий жесткий диск в этот OptiBay и убрать DVD привод DVD сидером, либо есть еще один жесткий диск с прошлой модернизацией на 400 гигабайт. Здесь стоит на 200 в нем. Поставим его. То есть здесь, когда мы переворачивали, вы видели вторую крышку для второго жесткого диска но отсек-то есть но не распаянная соответствующий разъем подключения сериала то так ну и давайте посмотрим те части с которыми мы столкнемся при модернизации это во-первых память samsung на 4 гигабайта две планки по 2 гигабайта. Дальше поставим твердотельный накопитель. Ну и заменим систему, где стоит Windows 300, Поставим новую систему, либо Windows 7 64 разрядную. Процессоры и архитектуры поддерживают. Но ну, либо Windows 10 лицензионную. Посмотрим. Так, ну и еще одна часть. Это вот переходник, который тоже разместится в этом ноутбуке. Для установки вместо dvd рома Соответствующий в него жесткий диск, либо непосредственно из этого ноутбука, либо из прошлой модернизации. Это тоже был Ташиба satellite p3226 там стоял диск на 400 гигабайт то есть посмотрим и поставим так ну на данном моменте видео я с вами прощаюсь ну и дальше будут отдельные видео по каждому составляющему как мы будем менять память твердотельный накопитель и ставить вместо dvd рома optibay так называемый переходник для установки жесткого диска а сейчас всем спасибо за внимание до следующего видео первой модернизации памяти удачных всем модернизаций покупок ну и до свидания